Всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай, и сегодня у меня очень важное обращение для всех участников криптовалютного рынка, особенно для тех, кто только в него пришел. Я почитал ваши комментарии, почитал решения, которые вы принимаете в комментариях и в чатах, и был просто в шоке. Сейчас, когда биткоин вырос, многие начали задаваться вопросом, а когда же покупать? Друзья. Сейчас нужно задаваться вопросом, а когда же продавать? И сегодня мы это разберем. Естественно, мы также разберем локальную картину биткоина и э, что происходит у нас с альткоинами. Итак, давайте с вами начнем. Смотрите, сценарий у нас идеально реализуется. То есть мы с вами предполагали движение к 20 октябрю до глобального максимума. И с 20 октября мы с вами предполагали начало коррекции. А коррекция у нас началась ровно 20 октября в 19.00. И сейчас коррекция составляет у нас сколько? Сколько? Практически 8%. Опять же, вероятнее всего, мы спутимся еще немножко пониже. На динамом тайфрейме у нас образовался паттерн. Паттерн поглощения мы видим. Давайте нарисую. Вот. Медвежья свеча поглощает бычью свечу, то есть... Селенок здесь чуть больше у продавцов и мы можем с вами еще немножко уйти вниз Такая масштабная цель для коррекции, то есть для глубокой коррекции это 57 тысяч долларов Не могу утверждать спустимся ли мы еще ниже, но тем не менее данную цель нужно иметь в виду. Если что, на уровне 55-57 тысяч можно рассматривать повышение дальнейшее Напоминаю, что мы также предполагали к началу ноября, к середине ноября восстановление биткоина То есть рывок до уровня примерно 75 тысяч долларов и оттуда уже более глобальную коррекцию а насчет биткоин-доминации, давайте посмотрим биткоин-доминацию Опять же, сценарий у нас здесь также реализовался, мы с вами предполагали движение к 48%, дошли в итоге практически до 48% и начали здесь коррекцию Возможно, мы опять же поднимемся еще немножко повыше по биткоин-доминации То здесь у нас прослеживается линия тренда Мы можем здесь оттолкнуться и пойти далее на повышение Перед глобальной коррекцией на биткоине На фоне данного падения доминации и на фоне коррекции биткоина У нас потихоньку начали стрелять альткоины И некоторые альткоины уже дали небольшие импульсы Но, естественно, это не те иксы, которые мы все вместе с вами ждем А альткоины конкретно начнут стрелять, вероятнее всего, по сценарию и по таймингам В начале, в середине ноября То есть просто в ноябре. Так что те, кто держит альткоины, ждите ноября. ноябре. А теперь, друзья, приступаем к обращению. Хочу к вам обратиться, особенно к начинающим людям, которые только пришли на этот рынок. А как часто бывает, биткоин у нас начинает расти, пробивает глобальный максимум, и на рынок приходит множество новичков или тех, кто просто ждал. Чего ждал, непонятно. Друзья, покупать нужно, когда рынок находится в локальном или глобальном дне. Я сейчас объясню, что это значит. То есть, смотрите, мы сейчас находимся с вами в последней пятой волне роста перед медвежьим рынком, и до медвежьего рынка осталось буквально пару месяцев, вероятнее всего, если все пройдет, естественно, по цикличности. И покупать нужно, естественно, в медвежьем рынке, это раз, это глобальное дно, постепенно, да, медвежий рынок скупать, скупать, скупать, и... Потихоньку ловить этот рост уже в начале бычьего рынка. Далее, на коррекциях нужно покупать, то есть, смотрите, у нас есть 5 волн роста, вторая и четвертая волна это волна коррекции. И именно на этих коррекциях нужно покупать. То есть, последнее место, где я рекомендовал покупать, это уровень 40 тысяч. Это самое последнее место, где я сам покупал и где рекомендовал покупать. И в основном мы с вами покупали все, на уровне 30 тысяч, То есть, там я конкретно постоянно рекомендовал покупать. И говорил, что это самая выгодная точка для покупки. То есть здесь и здесь были наши покупки. Больше я ничего не покупал, друзья. Я не продолжаю покупать. Теперь я просто жду и задаюсь теперь вопросом, когда продавать. То есть покупать сейчас, по моему мнению, ни в коем случае нельзя. Особенно биткоин. Единственное, что можно покупать, это альткоины, у которых еще остался потенциал. Например, Ripple, Dash, Litecoin и тому подобные. Но тем не менее, все равно, сейчас покупать крайне опасно. Поскольку мы находимся практически в конце нашего бычьего рынка. И, естественно, данное обращение... Ни на что не повлияет, поскольку у меня не такая большая аудитория Чтобы это на что-то повлияло, я думаю, мне нужно иметь подписчиков миллионов сто Но тем не менее, надеюсь, что хотя бы подписчики моего канала будут принимать правильные решения Правильные, обдуманные, верные решения Смотрите, как был у нас в 2016 году, рынок у нас пробил глобальный хай Начался хай биткоина, и на рынок пришло очень-очень много новых участников Это было в последней пятой волне роста И буквально через пару месяцев мы с вами свалились в медвежий рынок Естественно, мы с вами еще можем поймать импульсное движение, но этот импульс будет не настолько сильным, как в 2016 году, поскольку рынок стал тяжелее. И мы можем поймать движение, но максимум процентов, я считаю, что на 80. Это максимум. А потом мы свалимся уже оттуда, процентов на 80, медвежку. На 80, на 90. Вот максимум, я предполагаю, это уровень в районе 120 тысяч. Это максимум. Если мы отсюда свалимся медвежку, то мы получим значение в районе 17 тысяч долларов. И то, рынок может оттуда не подняться. Вот самая моя такая... Оптимальная пессимистичная цель это 90 тысяч долларов за биткоин в этом году То есть, друзья, вы серьезно рискуете, покупая сейчас Риск менеджмент здесь не соблюдается Вы хотите поймать движение Примерно в 40-80%, а чтобы словить движение еще намного больше вниз То есть по сути у вас получается соотношение не 2 к 1, а 1 к 2 То есть вы рискуете гораздо-гораздо больше Этот риск крайне неоправдан И у меня возникает вопрос к вам, к людям, которые хотят сейчас покупать Почему вы хотите покупать именно сейчас? Я считаю, что да И я вам уже говорил, что вы опираетесь только на один фактор Потому что рынок у нас растет И напоминаю правила про ножки стола То есть наша ситуация это стол, четырехугольный стол И... Факторы это наши ножки, то есть вы опираетесь на одну нож, которая находится где-то в углу, и во что стоять не будет, то есть вы ни на что не опираетесь Для захода нужно множество факторов, нужны цели и так далее, друзья Если вы опираетесь только на то, что рынок растет прямо сейчас, и не опирайтесь на то, где будут ваши цели, и когда начнется медвежий рынок, то поздравляю, вы в числе тех, на ком зарабатывают деньги как бы это обидно не звучало. И естественно, у вас есть выбор, хотите ли вы быть в числе тех, кто зарабатывает, или в числе тех, кто теряет. Если вы хотите быть в числе тех, кто зарабатывает, друзья, то, пожалуйста, принимайте обдуманные решения, будьте компетентными и изучайте эту тему. Потому что на тех, кто приходит на рынок сейчас, когда все растет, Деньги зарабатываются, потом люди эти покупают всю пятую волну, и рынок свалится в медвежь... медвежку. И именно таким образом большинство теряет, а зарабатывают только терпеливые и разумные трейдеры и инвесторы. Я насмотрелся в чатах и в комментариях такие решения, которые я даже не понимаю, как они могли прийти в голову. Это просто что-то с чем-то. Так что, друзья, я надеюсь, что хотя бы вы, мои подписчики, будете разумными. И будете принимать хорошие, обдуманные и правильные решения То есть подводим итоги, друзья Сейчас я ни в коем случае ничего не рекомендую покупать Абсолютно ничего Максимум это альткоины с потенциалом И то это очень опасно Единственное, что сейчас нужно делать, это задаваться вопросом, когда продавать И внимательно следить за рынками, чтобы продать Если вы хотите купить, если вы не успели купить То дождитесь медвежьего рынка, который будет через год Через год рынок, вероятнее все будет на дне Там на уровне 17 тысяч, возможно, чуть побольше И там вы уже будете скупать чтобы уже в следующем будущем рынке поймать э, сумасшедшие проценты к вашему капиталу Я надеюсь, вы меня услышали, друзья Пишите в комментариях свое мнение, пишите вашу обратную связь Ставьте этому видео палец вверх, если видео было с полезным информативным, друзья Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья И всем пока